предлежащего следования алина служащие члены их семей и другие избиратели и работы с ними на выборах депутатов заксобрания что связано. Пожалуйста, коллеги, вы знаете, что на выборах депутатов заксобрания наша особая группа избирателей это военнослужащие и члены семьи. Относительно есть немного иной порядок составления уточнений и использования списка избирателей. Это все определено в том порядке, который является предложить данное постановление, я предлагаю принять данный порядок и рекомендовать председателям КИДа для использования Предлагается передать данные марки секретарь избирательной комиссии, которая осуществляет полночь о том, что поговорим результата подумала через управление спецсвязи, а также рекомендовать украсим избирательным комиссии осуществить передачу данных марок в неустоящие комиссии и, и также с использованием услуг управления спецсвязьями. Да, Единогласно принято. Третий вопрос о работе, о рабочей группе по обеспечению контроля за, за получение передачи, хранения в резерве и погашениями использований, которые не любят депутаты в, в загс что с обзором и коллеги, нам необходимо с вами приступить к процедурам по обеспечению изготовления, которые без изготовления получения хранения, передачи, погашения на Ремень. На данном этапе суверения будет будут готовить интересные который, которые, а, если читать, как определенно, на самом деле именно, именно Лоханкова, Поэтому для проведения данных мероприятий предлагается создать рабочую группу в составе регионального основного военачальника. Кто за данный проект, стану прошу голосовать. Единогласно принято. Четвертый вопрос о размещении на официальном сайте Санкт-Петербургской комиссии. В информационной телефонной сети интернет сведения, связанные с аккредитацией исторических средств массовой информации. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, в соответствии с порядком аккредитации представителей средств массовой информации Центральной избирательной комиссии предлагается указать адрес электронной почты Центральной избирательной комиссии, на которой средства массовой информации должны укладывать документы для аккредитации. Указать время приема каждого документов и установить следующую информацию, о которой... Это измененный вариант, который заключается и в продолжительности проведения учебных часов и увеличении некоторых тем. Ну и проходит процессе программу, он у нас После данного проекта постановления прошу голосовать. Принято. Я воздержусь от такой линии от них. А проясню слова своего позицию. и Значит, у меня достаточно всяких рычагов ну, аппаратных, чтобы, чтобы высказывать против, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы не допускать каких-то принятий, не несения документов написано, на основании комиссии. Я этим не пользуюсь в данной ситуации, потому что конкурс объявлен, а, атрибутов победители есть, контракт заключен, в принципе все тут легально, все законно. Меня только я в свою позицию высказываю на аппаратном исключении Меня не устраивают акценты, которые в этой учебной программе. Эта учебная программа сделана правильно, но очень объемно, и мы после этой учебной программы добросовестных не получим в статусе профессоров. Вот, мне кажется, что мы должны слушать и получить с практическими навыками, которые они должны знать и применять и деньги голосовать. День, вот в этом только моя позиция заключается, поэтому я воздуха. Пошли за. На будущее я не против дистанционной формы обучения, но в, такой, в таком виде, как это вот на потоке было, мне кажется, не хочу никого обижать, но мне кажется, это немножко больше для галочек, чем для э, результата, который мы хотим больше получить. Теоретически мы даже в этой форме его получить и в таком вот, в такой подаче может такой результат получить. Но мне кажется, что было бы правильно немножко акцент на другое насыщение программы, э, и, чтобы слушать, которые посетили сайт для того, чтобы образоваться, и более попытка хватило на все 18 часов, которые будут призваны, А не на первые 15 минут, когда он прочитает и, и буквально смысл, с его Попроще. То, что мы хотим получить от членов участковых избирательных комиссий. То есть, то, что им нужны навыки практически в день голосовать, чтобы они знали, то что должен делать, кто обязан что делать, что имеет право, что не имеет право, как пошагово считаются э -э, и составляются что такое. Вот это они знать, чтобы не было от незнания тех ошибок, которые потом великуют к тому, что мы получаем жалобы, получаем обоснованные жалобы и необоснованные, неважно. Вот я об этом. Но мы, конечно, усовершенствуем это все направление в нижеуметный сезон. И будем, и там мы будем готовить слушать как протестов. Мы не все знали. И систему избирательного законодательства во всей э, системе всего нашего законодательства, что такое мажоритарная система, и что такое, откуда составляются, и, и, и какие пропорции, и так далее, и так далее. И все вот эти нюансы, и что такое, и как их там формируют, и что это государственное, не государственное, и так далее, и так далее. Но сегодня нам нужны другие слушатели с другими результатами. Вот я сейчас воздерживаюсь. Шестой вопрос. Обнесение изменений и дополнительных решений Санкт-Петербургской избирательной комиссии 26 октября -го года, а вот официального печатного органа Санкт-Петербургской избирательной И 2.1. Слово «созывы» изменить на слово «составы». Созыв состав. Принимаем. С этой поправкой вставлено на голосование, то задано праве постановления, чтобы голосовать. Единогласно принято. В этом седьмом вопросе изменений постановления постановление состава по комиссии 21 июня 2016 года о составе контроля реализированной службы по Санкт-Петербургской строительной комиссии. Уважаемые коллеги, и ГУЗБД России по Санкт-Петербургу и городской области обращение о внесении, о вручении За вопрос, там прошу, Единогласно принято. Восьмое вопрос о внесении изменений в постановление садов-бередкой избирательной комиссии 23 июня 2016 -го года о а процедуре случайного выборки, шибы и проверки прописи в подписных в поддержку движения избирательного объединения списка кандидатов депутата ЗАГСа правящего создава, по единому избирательному опору. 30 июня 2016 -го года о порядке приема территориальной избирательной комиссии, осуществляющей полномочий должен избирательной комиссии. По выбору депутатов ЗАГС собрания создавая подписаны ресторанов с пользоватьсями избирателей поддержку движения самовыдвижения кандидата депута Собрания. И мы связываем с ними документы, проведения к случайному выборке и это тот же самый вопрос был а, в с внесением предъявления а, в а, нашем тарифе 4-й инвесторе, который мы, мы с вами а, предполагаем. Кто за данный а вопрос, пустим, прошу вас. Ответительный вопрос обнесение изменений постановления постановлении СССР-Избирательных 28 июня 16 -го года об установлении древней избирательных участков на территории ссср Уважаемые коллеги, нашему вниманию постановки внесение изменения, постановление по восстановлению единой номерации избирательных участков на территории Санкт-Петербурга и связано, но изменение внесено устройку э 9 глаза э постановления Санкт-Петербургской избирательной комиссии и увеличено на 3 э номера 2293 по 2295-26. В связи с необходимостью дополнительных номеров на территории э, 15 15 которая такая связана с правами с организацией голосования на судах. Вопросы, предложения? Нет. Mm -hmm. Я вы на голосование? Кто задан на голосовать? Единогласно, принято 12 вопроса о возложении полномочий избирательной комиссии на территорию городского муниципального образования поселок Падово на территорию на комиссии номер 14. <говорить> Муниципального образования муниципальный совет выражает готовность полномочия избирательной комиссии, передать избирательной комиссии, в у TV, избирательной комиссии да, Соответственно, в представленных полномочий мы можем принять решение об изложении полномочий. На Нафиг-14, соответственно, бессрочно, ровно так, как это было решение Муниципального совета. Если сегодня присутствует, в связи с 2014, Суранова Влада Валерия, на которой вы данные помолучили, вместе с Викторией, <как> с Волганцем. Данный вопрос, всегда идтико рассматривался, в Мунафии разное, и в порядке протокольного решения был согласован. Предлагаю, принято. Вопросы, предложения? Прошу проголосовать, за данный проект, постановления. Принялся вопрос о предложении кандидатуры председателя избирательной комиссии при городском муниципальном образовании муниципального округа 72 на 192. Уважаемые коллеги, вы были в мире этого года у нас произошло формирование управления комиссии муниципального образования муниципального округа No72. У нас формирован в составе 8 членов. Соответственно, мы имеем незаконную вопросу представить себе кандидатуру защитивание председателя. Избирательная комиссия муниципального образования. На основании представления на председателя ТИКа номер 23 Шопе на предлагате кандидатура футбол истории Валерий Зами. Данная кандидатура также была рассмотрена на специальном заседании рабочей группы Санкт-Петербургской избирательной комиссии и рекомендована для предложения для назначения председателя. Предлагаю предпринимать. Вопросы предложения по данному предписанию. Прошу подписать, кто за данный проект поставления. Единогласно принято. Четыре вопрос об исключении лиц из состава участковой комиссии Кто будет да. да. Уважаемые коллеги, предлагается исключить да. система со состава участкового комиссии -3 -3, 3, 3 человека в связи с обрачением состава состав комиссии участковой комиссии Кто за данный проект постановления, прошу голосовать? Повестка не исчерпана, раз пожалуйста. Уважаемые коллеги, слуха по законодательному созданию у нас на данный момент мы минус уже кандидат по мандатным словам 1 градусов объединений, самого бюджетского 58, всего 54 человека по кругам. Зарегистрировано кандидатов, два Справедливая Россия, один по По государственной по уже произведено два 14 кандидатов от 17, до свидания 17 июля завершилась эта процедура. У нас поступила ответ массовой информации 7 уведомлений в полиграфических а, организациях 97. Завтра завершается приезжать уведомлений. Нет, все Я поправки уже получилось. На надо Надо разослать. И Мы давайте... Завтра да, зав... зав... да, зав... зав... посмотрим. Вас, с... соберите, соберите все от членов, кому разоснули. Соберите предложение или согласовать. Да? А Тогда и завтра, давайте, давайте завтра пробежимся обсудим. И надо будет на... направить наблюдателей, чтобы, <клышленный> <Надо> <клышленный> шел, чтобы они посмотрели. Все у вас. Во сколько завтра? Ну посмотрите, договорились. Да, За Дипорский. Что еще у нас? день на заседание, потому что у вас как минимум пять. 5...